Она а будущая учитель русского языка. Языка? Я так и сказала. Мне решить, правильно? <звы> а это Илья Она а будущая учитель татарского языка. А, Бут, татарцы, лео, куча сэ. <звы> а это Алсу. Она а будущая учитель начальной класса. Это потому что я строгая? Нет, потому что ты старая старый, добрая. Мы пришли в КВМ, чтобы просвещать. Let's go! будешь, если ты учиться. дарить подарки классным руководителям. И вот как это выглядит. Кристина Игоревна, мы тут с райцессовым комитетом посоветовались и решили сделать вам небольшой подарок. Да ну не надо! Возьмите. Да не стоит! Популярным делать камингауны, то есть публичное признание, чтобы раскрыть себя. Итак, в начале учебного года в университете любой студенческой группы сразу хотелось бы вам признаться, я тварь. Хорошо. Вернемся к главному вопросу. Нам нужно выбрать старосту. музыки в сельском клубе. Вот когда ты делаешь прическу, а он даже не замечает, и это такая смешная! Необычная фантазия. Учитель литературы впервые звонит в секс по телефону. Конуть с бирюзовыми шторами, которые виситворяют кристально чистый небосвод Аустерлица. <Свы> <Свы> О, боже мой, это же сложно подчиненное предложение мне себе частные отворки. Я знаю. <Свы> Продолжаю. Торты. <Свы> Отлично. <Свы> <Свы> как оборк, каталог, аэропорты, запас. имела в виду умопомрачительно. Еще чуть-чуть. Ой, извини, созвонимся. <свист> <свист> <свист> Эх, придется по старинке. Маргарита не переставая улыбаться и качать правой рукой. <свист> Спасибо.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 060 звонок бесплатный.